И всем снова, значит, здорово, с вами я, Ванек. мы с вами продолжаем играть в Мафию вторую. У меня, как всегда, с телефоном вся хераборина. Эм, у меня, как всегда, телефон не особо как хорошо работает, и я... история продолжим историю ахам приливаем по арбейсе цели а да, уж это получше чем таскать ящики ну ладно приступай собери с дохеров деньги для дырка ой извиняюсь ребятки сейчас. извиняюсь кто там сейчас послушаем кто там ага ребятки Почта. Почта там, прикиньте Почта Вроде бы в 29 там позвони, В 30-ю, но нет не Обязательно в нашу 23-ю Не все же люди заняты Я собираю плату за услуги парикмахера. Ах да, наверное, я забыл про деньги. Ну, спасибо за сотрудничество. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Конечно, вот. Я не хочу проблем. В следующий раз не затягивай, ага. Спасибо. Так, Дерек собирает деньги за парикмахера. И что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда Я ты не... деньги платишь и остаешься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. А! Наподавись. На, подавись. Спасибо. Вот так бы сразу, блин. Рад, что ты решила думаться. Так бы сразу, блин. Вот волос нет. Ему нафига парикмахер? Эй, приятель. Дерек собирает деньги за парикмахера. Слушай, кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Дерек идет нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Эй, это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты, уродец. Порви как грелку. Thes ah, fun. Uh.